Активность вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии продолжает возрастать. Дважды за прошедшую неделю вулкан извергал пепел в атмосферу. 21 ноября пепел был выброшен на высоту 700 метров, а 25 ноября – на полтора километра. После второго извержения пепла уровень опасности в регионе был поднят на максимальный уровень. Был закрыт аэропорт острова Ламбок. Крайне опасной является территория в радиусе 10 километров от вулкана. В связи с этим с близ расположенных населенных пунктов эвакуировано 40 тысяч человек. 60 тысяч человек продолжают находиться в зоне риска, не решаясь покинуть свои дома. В зонах с высоким содержанием пепла в воздухе местному населению были розданы защитные маски. Самое главное, в любых сложных ситуациях никогда нельзя падать духом. Человек, который умеет сохранять бодрость духа, всегда найдет выход из любой напасти. Всегда. В каждой ситуации оставайтесь человеком. Объединение людей – залог выживания человечества. Несмотря на то, что зачастую извержения вулканов несут драматические последствия, выжить в данных условиях все же реально, если знать, как действовать в этой ситуации. В период активации вулкана помимо извержения вулкана могут возникать и сопутствующие природные процессы, такие как выброс камней, так называемые вулканические бомбы, Извержение пирокластических потоков, движущейся на большой скорости смеси из пепла, камней и газов очень высокой температуры. Неожиданные наводнения, селевые потоки. Землетрясение. Если извержение вулкана застало вас дома или в помещении. Сохраняйте спокойствие и не впадайте в панику. Помните, что только самообладание – Совместные сплоченные действия намного увеличивают шансы на преодоление любых вызовов природы. Плотно закройте все окна, двери, вентиляционные каналы и дымовые заслонки. Запаситесь автономными источниками освещения и тепла, водой и продуктами питания на несколько дней. Переместите животных в закрытые помещения. Поставьте транспортные средства в гаражи. Не прячьтесь в подвалах так как возникает большой риск оказаться погребенным под слоем грязи и пепла. Если же извержение вулкана застало вас вне дома, то позаботьтесь о том, чтобы защитить тело от пепла и камней. Обратите особое внимание на защиту дыхательных органов и по возможности воспользуйтесь респиратором или противогазом. Избежать ожогов вам поможет плотная теплая одежда. Старайтесь держаться возвышенных мест, избегая долин и рек. Помогите детям и пожилым людям добраться до них. Не стоит сразу после выпадения пепла выбираться из зоны катастрофы на автомобиле, так как он будет выведен из строя практически сразу же частицами пепла и сажи. Рекомендуется очистить крышу дома или укрытия от пепла и прочих вулканических выбросов, иначе конструкция крыши может не выдержать огромного веса. Будьте внимательны к людям, которые вас окружают. Окажите помощь тем, кто в ней нуждается. Только сплотив совместные усилия, можно преодолеть любые катаклизмы и их последствия. Ведь действуя сообща, мы становимся сильнее многократно. Оказывая помощь человеку, мы тем самым помогаем себе самим, ведь спустя мгновение мы сами можем в ней нуждаться. Подробнее о том, что делать во время извержения вулкана и как помочь другим, читайте на сайте geocenter.info. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем Читайте также на сайте allatradefisscience.org и в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле – эффективные пути решения данных проблем. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, поддержите его, поставив лайк. Подписывайтесь также на наш канал, и вы будете в курсе происходящих климатических событий в мире.